С вами и сегодня мы снимаем видео Если бы соседи были школьниками Поехали! Вот так вот, раз, вот так вот ага. раз, два, три. Поехали! Хоро. Поехали! Раз, два, три. Пое... Поехали! Так, на завтра вы должны выучить два стиха на 20 строк Окей Ладно а если я выучу три стиха, мне будет больше лайков? А если кто-то не выучит, вы ему дизлайк поставите? А на каком уроке сдавать будем? Так, кто у нас еще не пел? Так, Инстаграм, выходи к доске и пой. Лайк. Так, одноклассники, вы еще не пели, выходите. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка. Ну, пять, с плюсом. Привет, народ, я тут новенький, а кто у вас самый веселый? А кто самый стильный? Конечно же я. А кто самый старый? Я. Итак, добрый день. У меня для вас новость. Одноклассников убирают из страны. И от сегодняшнего дня мы будем любить только Инстаграм и Ютуб. А одноклассники вернутся. Ну, говорят, через три года. Да ну блин. Держи. А, а зачем мне йогурт? Странно. Зачем мне йогурт? Так, спокойно. Ага, классно. Классно. Ага. Да, круто. Такой ракурс офигенный. Ага, молодец. да. Класс. Какое? А, если бы соседи были школьниками, да? Ага. Да? Все, давай. Hey, some sisters. А потом мы... Yeah. сегодня мы снимаем видео, если соседи будет. Да. да. И все. Вот этот звук. Давай еще раз. Ачки, пози, пози, пози. Ничего не будет. Ты снимаешь, да? <связываю> да. Раз, Бизнес не веду. Минов. Какие у нас Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы снимали видео про соцсети.